Всем доброе утро или доброго вечера Украинец очень приятного аппетита Хочу показать вам одну вещь У нас здесь в новом доме Открыли стоматологию И они сделали такую небольшую фишку То, что после главного ухода Они повесили велосипед Не знаю зачем У меня у самого догадки непонятная велосипед вроде бы кама вот и где-то несколько месяцев назад получается у них сперли сиденье с этого велосипеда проходит какое-то время месяц два три наверное и они замутили такую акцию я уже почти подошел они замутили такую акцию Повесили даже специальный баннер бля. Внимание! Уникальная акция от стоматологии Новиковский Утащившему СИЗО от велосипеда удалим два зуба совершенно бесплатно Я хуй знает Прочитаете, не прочитаете нахуй вот такая хуйня, короче. Вот такая нахуй реклама, бля. Вот еще единственное я вам хотел показать. Ладно, всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр. До свидания. Удачи, дня.